Всем привет! У известной российской певицы Юлии Началовой, которая умерла два года назад и родился сын. Когда артистка была жива, они с гражданским мужем судьей Вячеслав Кудрий, мечтали о малыше. Артистка пыталась забеременеть путем искусственного оплодотворения, однако этого так и не произошло. Как передает Супер, Неиспользованный биоматериал Юлии Началовой взяли для того, чтобы суррогатная мать смогла родить малыша. Сейчас маленького сына Началовой воспитывает ее гражданский муж и отец ребенка Вячеслав. Мужчина часто видится с родными Началовой, а на днях вместе с сыном побывал на дне рождения старшей дочери Юлии Началовой Веры Алдуниной. Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в больнице.